Итак, решение задания один из ЕГЭ по информатике за 2015 год. Итак, перед нами задание из демонстрационного варианта ЕГЭ по информатике за 2015 год. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную последовательность. Вот этот код. Требуется сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно. Коды остальных букв меняться не должны. Каким из указанных способов это можно сделать? Итак, для того, чтобы а, решить а, это задание, нам с вами нужно вспомнить немножечко теории. А для того, чтобы вспомнить теорию, можно перейти на сайт а, уроки информатики. Сайт называется учиурок.ру. В разделе учи -урок ру слэш находится очень много полезной информации по теме информатики и информационно-коммуникационных технологий. В разделе подготовка к ЕГЭ, разбор заданий 1 ЕГЭ, кодирование и декодирование информации, вы сможете ознакомиться с теорией по этому вопросу. Те же, кто теорию знает достаточно хорошо, мы с вами сразу перейдем к решению. Итак, для того, чтобы решить это задание, нам с вами нужно построить граф. Построить граф, в вершинах которого будут находиться двоичные символы, единичка и нолик. Итак, давайте приступим. Начнем мы вот так. Значит, у нас будет 1, 0. Дальше из каждой вершины мы с вами строим еще по две вершины. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Так вот, я подрисую, чтобы было понятней. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Итак, мы с вами построили такой небольшой граф. И теперь давайте посмотрим, каким образом по этому графу у нас построены кодовые слова двоичные для каждой из букв. Итак, у нас есть с вами буква А, буква Б, буква В, Г и Д. Для буквы А у нас выбран э, код 0. Давайте э, этот код найдем. Для того, чтобы найти этот код, нам с вами нужно из вершины, такие, нажимаем пустую вершины, самое главное, из этой пустоты, э, дойти до по пути, по пути 0. Вот по этой веточке мы с вами пройдем и окажемся... Вот в этой точке, вот в этой вершине. Этой вершине присвоено имя А. Так как у нас с вами используется неравномерный двоичный код, который можно однозначно декодировать, Гоп у нас вступает в силу правила Пано. По этому правилу никакое кодовое слово не может начинаться с другого кодового слова. А это значит, что вот эта ветка целиком, далее, у нас с вами использоваться не может для того, чтобы кодировать наши буквы. У нас с вами есть еще четыре буквы, которые закодированы двоичным кодом. Это буковка B. Давайте пройдем по пути 1, 0, 0 и присвоим вершину по пути 1.0.0, имя B. Итак, мы с вами идем по этой вершине, вот сюда, по этому пути, по вершинам 1.0.0 и доходим вот до сюда. Давайте обведем. Это у нас пункт Б Б Далее у нас с вами есть буква Г, это 1.1.1 и D110. Буква Г опять же пройдем по вершинам 111 Обозначим вот эту вершину как буква Г. И э, также у нас есть вершина э, по пути 1.1.0. 1.1.0. Это буква D. Давайте ее тоже обознаем. D. И у нас с вами осталась еще одна вершина по пути 1. 0, 1, И вот она здесь будет 0. Это вершина В. Итак, нам с вами нужно сократить кодовую комбинацию для одной из букв. И давайте посмотрим, если мы с вами возьмем любую из букв Г, Д или Б, и попробуем вершину переместить выше, то есть присвоить имя, допустим, Г, вот этой вершине или имя Д этой вершине, то получится такая ситуация, как и в случае с A. А. Нам с вами придется целиком всю веточку убрать из дальнейшего использования. Но если мы так поступим, то есть если мы с вами возьмем и переместим вершину G, примеру, сюда, у нас придется полностью убрать а, вот эту ветку, и тогда шифра для буквы D у нас не будет. Мы не сможем использовать уже вершину D, не сможем использовать код 1.1.0 для шифрования буквы D. Так как в нашем случае, если мы так поступим, давайте разберем, что произойдет. У нас, допустим, для буквы G используем код 111, нет, 11, для буквы D, получается, мы с вами попробуем использовать код 110, а для буквы A у нас с вами код 0. Итак, что же мы с вами получаем? А вот, смотрите, у нас здесь уже возникает ошибка, когда буква D у нас может быть расшифрована не просто как буква D, а как две отдельные буквы Г и A. Итак, чтобы такого не происходило, мы должны целую ветку убирать, после того, как мы какой то из вершин присвоили имя. Итак, тогда мы с вами видим, что вершину G, вершину D и вершину B поднять просто невозможно. И чтобы единственная вершина, которую мы с вами сможем поднять, это вершина V. То есть мы их сможем переместить на один уровень вверх, и шифр для В станет следующим. Кодовое слово для V 101. И это единственный вариант, который мы здесь с вами можем изменить. То есть это единственное кодовое двоичное слово, которое мы можем мы изменить для наших символов, для наших букв. То есть правильным ответом к этому заданию будет вариант 1. При решении всех заданий номер один в ЕГЭ по информатике вы обязательно должны будете построить граф, в вершинах которого будут находиться двоичные символы 1 и 0. Если вы будете пробовать решать это как-то по-другому, да, конечно, вы решите, но очень большая вероятность того, что вы допустите ошибку. Чтобы ошибки не допустить, пожалуйста, рисуйте граф, в вершинах которого находится 1.0. То есть, прежде чем решить задачу, вы рисуете граф. Вершина 1, 0. То есть первое, что вы должны нарисовать, это вот такую вишенку. Да, помним картинку вишенных вот в детстве очень часто у нас встречались, такая вот две вишенки. Вот примите себе это как некоторую ассоциацию, что при вишении Первое задание по ЕГЭ, ЕГЭ по информатике, вам нужно использовать ассоциацию с вишней. Две вишенки на веточке. Одна вишенка один, вторая вишенка ноль. Если вы такой ассоциации воспользуетесь, тогда вам будет легко построить это дерево. Итак, один ноль. Ага, продолжаем его рисовать. Один ноль, один ноль, один 0 1 0 1 0 1 0 все очень просто а дальше берете э, некоторое кодовое слово которое у вас уже есть прослеживаете э, путь по этому кодовому слову вот отсюда допустим кодовое слово 1 1 1 идете по пути 1 1 1 отсюда Присваиваете этой вершине некоторое имя. Или если кодовое слово 010, то вы идете вот по этому пути и присваиваете вот этой вершине другое имя и так далее. То есть когда вас просят или уменьшить кодовое слово, или составить новый шифр э, по правилу фоно, то есть Новый шифр, в котором ни одно кодовое слово не может начинаться с другого кодового слова. Вы обязательно должны построить вот такой граф. Граф с вершинами 0 и 1. Чтобы его построить, запомните ассоциацию с вишенкой. Вот так. Один, а здесь... 0. Почему именно с вишенкой? Потому что люди запоминают, что нужно построить граф, но иногда начинают строить его вот так. И путаются. Или вот так. 0, 0, 1, 1, 0. И теряют правильное решение. Они начинают отслеживать какой-то путь, не тот. Итак, для решения задания номер 1 ЕГЭ по информатике нужно просто построить граф с вершинами 1 и 0.